Папа-па-пам. Па -па панда, панда, панда. Наверное, да, наверное, наступило. Наверное, почти, почти наступило. Я знаю, зачем панда это делает. Он не хочет детей, а те, кто станет более известными, принесут ему водички. Да, ну сегодня водичку сам себе принес. Пока еще в состоянии. Сейчас я посмотрю, что стрим нормально идет, и поедем. папа о должен был пойти стрим доброго времени суток миролюбивые граждане меня зовут панда чаще иногда меня называют матвей бывает и такая ситуация я автор канала на ютюбе у которого 300 тысяч подписчиков я заработал на свою квартиру на ютюбе где-то за год Ну, то есть я много чего заработал на ютюбе у меня есть серебряная кнопка YouTube, у меня сейчас что-то каналов 5, причем есть продюсерские каналы, которые я просто помогаю продвигать за денежку. Я молод, красивый, горячий, нужно было сказать. Ладно, дело не в этом. Я к чему, к чему? это просто тоже какие-то регалии надо сказать. Все равно мне посоветовали всегда это говорить, вдруг незнакомый человек какой-то слушает, незнакомый со мной. Но главным достижением в жизни я считаю не это, не деньги, не популярности я вообще к этому так отношусь, если, если вы заметили, да. Пофигистично к популярности особенно. А главным достижением я считаю то, что я могу работать дома, могу работать в любое время. То есть, вот сегодня воскресенье, мне захотелось поработать, я сел и веду для вас этот эфир. Не захочется не, не захочется. Правда, у меня есть сегодня задачи на сегодня, но в целом я могу их там перенести на завтра, на послезавтра, и это очень удобно. То есть, главным достижением в работе в интернете, в моей работе на YouTube, я считаю то, что можно работать в любое время, в любом месте, и это очень здорово. Что касается вопросов, которые вы задали, я постараюсь сегодня поотвечать на них, их достаточно много, я думаю, что всем мы ответить не успеем, ну, буду выбирать, да, начну со старых, а там уже посмотрим. И еще один момент, я зарабатываю деньги на данный момент э, большей частью на YouTube, то есть основной, наверное, процентов 80 дохода – это YouTube-каналы, магазины приносят тоже много, но с магазинами там есть у меня два онлайн-магазина на данный момент, это магазины рандомных вещей. Магазины приносят хорошо и, наверное, большую часть прибыли, но там очень сильно подвязано на мою собственную рекламу, поэтому я как бы это записывал в рекламу канала. Хотя, если, наверное, так, ну давайте скажем так, YouTube процентов 60, магазины процентов 30 и 10 процентов это все остальное, то есть паблики ВКонтакте, пара развлекательных сайтов, которые вообще ничего не понимают, они просто лежат уже старые, и, ну и лежат и лежат паблики ВКонтакте, разыгодные сайты, ну, консультации какие-то еще иногда, то есть какие-то вот, но основной бизнес это YouTube, поэтому спрашивать у меня там, как раскрутить сайт не стоит, я на сайтах много не зарабатывал. А, чтобы вы понимали, да, чтобы у нас было понятие в цифрах, ну, я считаю, что э, какой-то любой интернет-проект можно считать бизнесом, если там, а чего у нас как комментарии лезут, так странно, если там ты зарабатываешь больше полтинников в месяц, то есть больше 50 тысяч рублей в месяц, значит, это какой это бизнес, то есть для меня например паблики ВКонтакте сейчас это не бизнес. Я не знаю, почему у нас так ездят комментарии. У нас, кстати, в чате есть модератор. Он должен, если что, почищать. Но, ну, тем не менее, я думаю, что вот. А почему у меня как то комментарии? А, или они едут из-за того, что новые, что ли, появляются? Не очень это удобно. Но это в любом случае лучше, чем комментарии YouTube. Комментарии YouTube вообще конченые, если честно. Вот. Давай, может, как-то... Подожди, подожди. Есть какой-то вариант, чтобы... Посмотреть старые-старые комментарии, чтобы не было такого, что типа, мы старые новые не прочитали, а старые, старые не почитали, но вы почитали. Сейчас поедем сразу по комментариям. Сразу скажу, в этом стриме я не буду оценивать никакие каналы. Мне это, во-первых, неинтересно. Во-вторых, я считаю, что это почти бесполезная вещь. в-третьих, ну сколько сейчас смотрит Человек там 10, 20, 30, 40, 50. А значит для них анализ вашего канала неинтересен. Если вам интересно подробно по вашему каналу, это уже в личку ВКонтакте и эта услуга не бесплатная. Потому что я, мне неинтересно оценивать ваши каналы, если честно. Итак, вопрос первый. Как при должном качестве роликов поднять канал? Понятное дело, что нужно хоть что-то вложить в пиар, но все равно не все располагают деньгами, особенно школьники, как я. Может, также интересует тот момент... Боже мой, почему так лазит это говно? Слушай, это невозможно, на самом деле, надо что-то подумать об этом. Вообще, то есть что-то... Что-то неладное творится с комментариями, смотри. Угу что я потерялся. Я думал, что все будет попроще. Хм. -да. А может быть, мне сверху вниз тогда ехать, а сверху будут свежие. Ладно, поехали. Тогда, наверное, сверхних верхних начнем. Да? Тогда буду как-то рандомно цеплять, потому что сами видите, очень странно едет чат. Как ты брал опыт, свой путь? Очень общий вопрос, сложно на него ответить. Поэтому, наверное, его проигнорирую. Может ли школьник с базовыми знаниями монтажа начать зарабатывать на YouTube? А, может. А в чем, в чем проблема? То есть, монтировать умеешь, монтируй, снимай ролики. Вариантов и ниш очень много, по-моему. Думал ли ты о YouTube продюсировании кого-то? Да, мы этим занимаемся. А можно ли брать полчаса консультации? Нет. Консультация – это такой проверенный, надежный формат. Я знаю, что нужен час, значит час. Полчаса консультации нет, не пойдет. А... Какой жанр самый популярный в данный момент? Не могу ответить, нужна аналитика. Нужно смотреть, какие игры больше играют. Есть мнение, допустим, я просто вот в тех играх, в которых я разбираюсь, я могу сказать, что MMORPG сейчас вообще очень глубоко и надолго. Все очень плохо с ними. А с моба, например, все хорошо, моба более-менее залетают. Но опять же, допустим, Герои Шторма не залетели, Лол в России не смотрят. То есть тот же самый какой-нибудь uh, Warcraft 3, да, просмотры там до сих пор может набирать а тот же самый герой шторма могут меньше набирать хотя игра более новая то есть здесь очень сложная история с какой жанр сам поляна мне кажется сейчас нет особой привязки к жанрам я например не играю в шутеры принципиально ну, мне не нравятся шутеры но с другой стороны с удовольствием играю в world of фаршивз поэтому жанр не самое важное важно сколько просмотров будет насколько легко снимать контент какая будет аудитория есть ли у игры рынок с какой игры начинать с любой игры а что, графон да нет вроде работает смотри а Начинать можно с любой игры, но игра должна быть с рынком, я считаю. То есть, если у игры есть рынок, то это намного лучше, чем нифига. вот да, вот это Артура. Вопрос правильно, хорошо сделал, что повторил. Как раскрутить канал да, с вложениями, со средними вложениями и без вложений? Смотри, вариант первый, с вложениями. да. Ну, Соответственно, покупаем качественно рекламу, чем больше, тем лучше, экспериментируем. да. Это как бы вопрос первый. Может, ты как-то вот поставите, чтобы ты не ехала вот просто вот так. Вот, это если с вложениями. С вложениями все в принципе легче, да, но опять же, много денег иногда сливаются, потому что не знаешь, как покупать, не знаешь, как делать. И, то есть просто большой бюджет не всегда правильно. То есть заливать вопрос и проблему деньгами не всегда правильно. Со средними вложениями, соответственно, чем меньше у тебя денег, тем больше тебе нужно экспериментировать, тем больше искать интересные форматы и тем больше анализировать то, что на YouTube сейчас есть и как дешевле пиариться. Мы, например, сейчас четко знаем, как и где дешевле пиариться, чего и вам желаем. А без вложений. Без вложений, я считаю, что есть только одна правильная тактика при продвижении без вложений. Ну, я считаю, может быть, есть другие. Это, во-первых, надежда на вирусность, но я не верю в вирусность, потому что вирусность это такая вещь: она сегодня есть, завтра нет, залетел, не залетел это очень сложный момент. И есть второй момент спам-роликами. То есть, суть в чем, делаешь много-много-много-много контента, надеешься попасть в похожие, надеешься оптимизироваться под поиск. То есть, много-много-много-много видосов. Денег совсем нет, делай кучу-кучу видосов, которые будут куда-то попадать. Это сложно. это сложно. Привет, панда! У меня своя веб-студия зарабатывает 1000 плюс в месяц. Как считаешь, нужно ли делать свой YouTube-канал? Я думаю, что есть второй момент, это продажа своей компетенции. Допустим, смотри, у меня вот канал заработок он с нуля, да? А, казалось бы, я зарабатываю больше тысячи долларов в месяц на основном канале, и мне бы вот вообще по запасной канал, и вот часто, допустим, что-то вести, да, это как бы такое. Ну, во-первых, у меня есть свой внутренний интерес, мне просто забавно. А во-вторых, есть момент, что делая канал веб-студии, вы можете показать, какие вы крутые, какой у вас смешной офис, как у вас забавно, какие вы классные ребята, какие вы офигенные делаете проекты. А, то есть пусть у вас будет 1000 просмотров, 500 просмотров, но это будут тематические качественные просмотры. И как ваш клиент, я, например, скажу честно, да, что... Зайдя на 5 сайтов веб-студии нашего города и увидев вашу студию, да, студию, в которой весь веселые, веселые ребята там, с печенюшками там, напоили меня кофе, еще что-то, я куплю у вас. Пусть это будет дороже, но на YouTube-канале вы можете спозиционировать свою студию, если так, это действительно дружелюбное, интересное место. Или как вы серьезно относитесь к заказу клиента. То есть, клиент приходит в веб-студию, он говорит: вот, ребят, мне нужен сайт, я хочу стулья там продавать да, в нижнем Тагиле. И вы садитесь там, показываете свой брейншторм, знаешь, там, вот, ребят, как мы можем прокачать его сайт, да, там, как мы можем, что мы можем сделать. Мне кажется, это будет довольно интересно. Ну, мое мнение. То есть я для веб-студии считаю, что если есть возможность, если есть творческий, творческий подход, если сможете сделать качественно, то можно будет и потом по итогу поднять и цены, и продажи. И опять же, это плюсик в конкурентной борьбе с вашими товарищами по рынку. Боюсь начинается со своим голосом, боюсь не пойдет. Мне 14 лет, тематика... Та-та-та, нормальная, CSGO, Dota, GTA, что делать, подскажи, плюс монтировать не умею. Можно пойти к диктору, кстати. А, за полгода диктор из любого человека нормальный делает, делает красоту. Политота, говорит, на ютубе заходит, политота заходит на ютубе прекрасно, потому что есть Анатолий Шарий, который просто включает камеру, просто рассказывает что-то, очень просто, и набирает дикие просмотры. Правда, это не самый дикий по деньгам канал, потому что там нет рекламы, кроме ютубовской. а реклама, как известно, это такое. Но, тем не менее. Общий трафик на YouTube 100-150 тысяч человек в день. Через партнерку и лицензу не так уж много получается, но это так и есть. Есть пару денег монетизировать, может ты посоветуешь, что не пришло в голову в неопытную башку. Тематика музыка. Музыка очень плохая тематика, невероятно плохая тематика. Работали в музыкальной тематике, это просто жесть. Денег нет, платить там толком некому, поэтому здесь сложно. Но вообще, если большой трафик через цепа, можно монетизировать через ЦПАшки, да, типа... Я не знаю, если у нас тем, чем мы пользуемся, мы пользуемся LinkToEd, admitted вот этим всем. Там нету, по-моему, или есть... Не знаю, покупают... Да, по-моему, они покупают английский трафик. Но музыкальный трафик это очень слабый трафик. А стоит ли заказывать пиару каналов с 10-20 тысяч подписчиков? Да, да. А там есть формула, очень несложная, там просто спрашивали про нее. По поводу того, да, где выгодно заказывать рекламу, мы по такой формуле делаем. Мы просмотры, то есть количество просмотров ролика среднее вообще, делим на стоимость прирола и узнаем э, число. И если проанализировать хотя пару-тройку каналов, можно очень легко сравнить, разделив просмотры на рекламу, у кого выгодно покупать. Поэтому не важно, сколько подписчиков, важно, насколько дешевая цена. Я вот у одного чувака по 100 рублей приролы покупаю, безумно доволен. Потому что там 5000 подписчиков, 5 тысяч просмотров, 6 тысяч просмотров, а 100 рублей реклама. Занимаюсь прогнозами, прогнозами на спорт и продаю их. Как мне раскрутиться? В ВК меня часто банят за то, что я спамлю. Если честно, я очень далек от рынка прогнозов. Но если в ВК тебя банят, может быть сделать... Ну смотри, нужно, нужно откуда брать трафик, смотря какой бюджет у тебя на трафик. То есть я так понимаю, что крупные игроки в этой нише есть. Форумы, ответ мне кажется не очень верный, потому что на форумах тоже тебя будут банить. Но ты спамишь. Может быть, ВК не будут банить, если ты не будешь спамить. Если у тебя будут хорошие кейсы, то есть даже если рассматривать вот с моей позиции, да, если ты действительно там, можешь делать хорошие прогнозы на спорт, почему не сделать YouTube-канал. Привет, меня зовут Миша, и сегодня я расскажу вам, кто выиграет это, это, эту игру, кто эту игру. И если действительно у тебя высокая компетенция, ты там хорошо предсказываешь, анализируешь рынок, или берешь там где-то результаты матчей, во что я, честно говоря, не верю, но тем не менее. А, делаешь YouTube канал, прокачиваешь всю компетенцию, через YouTube канал продаешь прогнозы, то есть ты там снял 5 роликов с хорошими прогнозами бесплатными, их раскрутил, а потом говоришь, ребят, завтра играет там ЦСКА Манчестер Юнайтед, я знаю примерный результат, примерный прогноз, это будет стоить вам 300 рублей, наверное. Как реально зарабатывать в интернете деньги без вложений, не YouTube? Подскажи сайты, на которых можно зарабатывать деньги. Мне кажется, эта тема важна всем. Тебе, в общем, человек написал два сайта, SEO спринт и фриланс, а спринт не рекомендую, это говно полное. Фриланс хороший вариант, потому что в принципе заработок всегда, ну, в любой сфере в жизни заработок лежит в прокачке компетенции. То есть, если ты хороший сантехник, да, и все знают, что ты хороший сантехник, и ты реально хороший, крутой сантехник, у тебя будут деньги, у тебя будут заказы. Вот. А, и тут тоже, то есть фриланс, да, чем хорош? То есть если ты хороший дизайнер, хорошего дизайнера безумно сложно найти. А у меня просто микрофон стоит на минимальный, я могу по сделать, конечно, чуть-чуть. Могу вот так добавить. Вот добавил, да? То есть Лучше прокачивать свою компетенцию. То есть даже если сейчас ты не будешь зарабатывать на верстке, например, там проверстку были вопросы, или на дизайне, или на монтаже роликов, то ты будешь прокачивать свою компетенцию. И потом ты сможешь показать пример того, что вот я вот это делал, вот этот дизайн, вот это вот верстал. Очень клево получится. То есть лучше научиться. Знания, они не потянут тебе шею никогда, и умения тоже. Просто есть умения, которые монетизируются, и есть умения, которые плохо монетизируются. Например... А я играю на там, гитаре, на бас-гитаре. Да, это не монетизировать. То есть это очень сложно. Очень сложно на этом заработать. Но если я завтра научусь верстать сайты, я через месяц смогу их. Ну, начну учиться завтра. Через месяц я смогу их верстать, и через месяц я уже смогу заказы на фрилансер убрать. То есть, проблемы не вижу. Это может любой человек. Это не так сложно. Есть куча всего-всего. Вот. та та та, -та, та, -та, -та, -та. Да ладно, пусть пишут, черт с ним. конечно, для взаимодействия с клиентами, да, это вот вопрос про абстолюю, да, но почему нет? Но это круто, смотри, когда рынок переполнен, когда большая конкуренция, когда много народу, нужно чем-то выделиться, так, так, чем ты хочешь выделиться, самым большим бюджетом, который ты влил в Яндекс Директ, ну, наверное, это, да, это реально, можно влить самый большой бюджет в Яндекс Директ. А можно показать клиенту, да, что у вас печеньки, то есть вот серьезно, я приходил, мебель покупал, я в итоге купил вообще, то есть в дорогущей этой формуле дивана. Не хочу их рекламировать, но тем не менее, да. Потому что там приходишь, там девушка консультант как к тебе подбегает. А в некоторый магазин ты заходишь, и знаешь, и то есть ты заходишь, и как будто ты врагом знаешь, зашел. Я вот зашел, у нас в Кире есть мебель братьев Баженовых. Это ужасно. То есть мы зашли, и как будто мы нежеланные гости, нам не рады, при том, что мы хотим сейчас диван у них за 150 штук купить натурально, кожаный. Понимаешь? И мы заходим, вот такое отношение. А зашли в формулу дивана, просто опять же, да, вот ну как бы не ни реклама, ничего. Нам, ой, ребята, присядьте на этот диван, присядьте на то давайте это, давайте то. Девочка вокруг нас кругами бегает, я не знаю, она наверное, имеет процент с продажи, еще что-то. Нам и кофе наливают, понимаешь, и тут же, ой, ребята, давайте я договора быстрее поставлю, может погулять там, пока там туда-сюда, может, кофе, может, туда-сюда. Понимаешь? И в итоге при одинаковых примерно кожаных диванах мы берем там, где они хоровы, ну, то есть, где они сделаны нормально. Это важный совет для всех. Это элементарная вещь, да, но если ты относишься к клиенту вот так, ну, как бы мы не купим у тебя ничего. И тебе. Тоже рекомендую, если веб-студия, если я приду, да, и вы решите мою проблему хорошо, грамотно, вы это покажете на YouTube. да какие вопросы? Никаких, мне лишняя реклама. Это клево будет. Ну, я так считаю, я бы, я бы делал, то есть открытый бизнес, мне кажется, сейчас привлекает внимание. Та-та-та-та-та. Так-так-так. Привет, панда, как раскрутиться грамотно? Монтировать умею, сижу за монтажом 6-9 часов. А после 5000 рублей всего 130 подписчиков. Это очень мало. Нужно смотреть тематику. И вопрос не в монтаже. Ты вот подумай внимательно, вот зачем люди приходят на YouTube. Я, например, вчера лежал, и что я смотрел на YouTube? Я смотрел э, семинар э, Потапенко, который просто стоял... Э, просто То есть его снимали простой камерой, он просто стоял и просто разговаривал. Вот вы меня сейчас слушаете, потому что тут какие-то спецэффекты, что-то летает, взрывается, красивая картинка, какой-то монтаж. Нет, я просто сижу, уставившись в монитор, ваши вопросы. Но меня сейчас смотрят. Меня сейчас слушают. Может быть проблема в том, что ты позиционируешься как человек, который делает классный монтаж, супер классные ролики, но их не интересно смотреть. Посмотри на тех же видеоблогеров, посмотри, вот я ну, часто ставлю в пример Рейдисона, да, вот Дмитрий Шилов канал. Чуваки бухают на камеру. То есть там изначально нет никакой идеи вообще. То есть, там были какие-то проекты, там, типа, там, что будет, если зеркало отсканировать, или сейчас там они к бою готовятся. Мы, кстати, если видели, у них футболки такие, motivation 13, это наши футболки мы потихоньку начинаем так ради эксперимента двигать свой маленький маленький бренд. Вот. Суть-то в том, что ребята не снимают ничего сложного, но иногда людям хочется просто послушать интересный разговор. То есть, чувак может пить чай. Я вот уверен, я уверен, я могу поднять видеоблог. 20-30-40 тысяч просмотров на ролике, просто если я буду сидеть на кухне, ну, правда, я люблю пить моте, да, я вот буду садиться, пить мате, а, из свое вот, ну, красиво это будет визуально выглядеть, и просто буду болтать и что-то рассказывать, какие-то байки, я тебе говорю, я, я наберу просмотры, без монтажа, без всего. Так что может быть, да даже не может быть, так и есть. Если люди хотят посмотреть крутые эффекты, крутые монтаж, они в кино пойдут. Мы вот сходили на Терминатор, ты все равно то же самое не снимешь, понимаешь? Я не уверен, что монтаж это первостепенно. Классно, когда есть монтаж, но первостепенно в канале другое. Я умею хорошо монтировать и хочу заниматься деятельностью на YouTube. Комп слабый и даже дота лагает. Подскажи, что, что желать. Ну не знаю, где думаю, розу письмо напишу. Где давать рекламу стримеру? Я считаю, что стримы это очень слабый формат для старта. Это очень тяжелый старт. Непонятно ради каких денег, потому что на стримах у маленьких стримеров денег мало. То есть маленькие ютуберы, я просто знаю, да, вот ну, кучу людей, кучу стримеров, у которых там 5000 просмотров на ролике, маленькие ютуберы совсем такие, они зарабатывают деньги. А стримеры, которых смотрят сто двести человек, не зарабатывают ничего. Если да. только не донатят, но донат это не заработок. Это шальные деньги вообще абсолютно. Нет, это заработок, но это бабки, да? Но они шальные. я бы Если бы я сейчас был начинающим, даже вот сейчас я уже не начинающий, Стримы это очень такой вопрос, очень серьезный. Это, во-первых, не для каждого, не для каждого. во-вторых, для старта это точно сложный формат. Когда ты версута, да, в принципе, это клево. То есть стримить, да, денежки, все. Донаты, там, подписки. Но на старте стримы, что ты на себя взваливаешь дофига. Ну, я так считаю. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Я сделал такой же ролик, да, то есть Google разместил в топе какой-то ролик там по запросу. Я сделал такое же видео, но лучше с хорошим монтажом. Возможно, что этот ролик заменит моим, возможно, но монтаж не решает. Google вообще на твой монтаж по барабану. Перспективным ли будет канал подойти с аналитикой киберспортивных матчей? Ну, недавно это обсуждали, мне кажется, что перспективно будет аналитика только от человека, который может давать ту аналитику. То есть если у тебя 6000 ММР, тогда я думаю, что да. Какая есть неплохая работа на фрилансе? Дофига ее. Море. Зайди на сайт freelance.ru, там работы просто вал, я говорю. Мы вот дизайнера искали, найти не могли очень долго. Хотя, казалось бы, что там делать. И зарплату мы очень хорошую, кстати, даем. Есть тематика YouTube-канала про бизнес, заработок в интернете. Ц -ц -ц -ц Целевая аудитория таких каналов небольшая, в среднем 1200, да, ну да, 1000-2000 просмотров, да. Что можно продавать такой сайт, кто на таком канале про заработок говорит, и может у тебя заказывать рекламу? Ведь на монетке, разумеется, копейки заработаешь. Да, все верно. Мне кажется, что вообще бизнес – это не формат YouTube. Ты посмотри, например… Нет, не буду здесь приводить пример, это слишком… слишком... Ну, хотя, да, да, вот такой, да, далекий пример, незнакомый мне человек. Руслан Толунашвили, да? Парень бизнесовый. Я уж не знаю, насколько он серьезный бизнесмен, насколько там серьезный проект. но вроде как они какие-то деньги зарабатывают, вроде как ребят серьезные, вроде как. Но на YouTube формат другой, то есть от него требуют, чтобы он был клоуном. Ну и получается какая-то каша. Поэтому бизнес, заработок в интернете это не YouTube формат. И зарабатывать на 1000-2000 просмотров можно, но тогда B2B предложение какое-то должно быть соответственно. Да? То есть какое-то предложение для бизнеса. какие тренинги, консультации я правда не очень все люблю, но тем не менее. Со скольки подписчиков или просмотров нужно включать рекламу? Я считаю, что как можно позже. У меня, например, есть канал, я вот рассказывал, да, он лимит небольшой, новенький канал, там что-то 15 тысяч человек. Ну, почти, почти 16 тысяч подписчиков каналу в месяц, скоро 2 месяца. Рекламы здесь нет и не будет еще очень долго, потому что я хочу его двинуть посильнее. Поэтому я считаю, что, понимаешь, Александр, есть такой момент, да, конечно хочется чтобы бизнес быстро приносил деньги конечно хочется сегодня открыть точку завтра продавать сегодня открыть канал завтра получить бабки но иногда есть момент что надо переждать надо дать как бы аудитории настояться аудитории собраться И иногда не стоит размениваться из-за копеек поэтому не знаю. Так, панда, -тап -тап -тап -тап. если делать паблик в ВК или канал на YouTube с нуля, что дешевле, поднять, что быстрее, дешевле и быстрее поднять YouTube канал. Объясню почему. YouTube сам очень активно делится трафиком. Если вы залезете в свой YouTube Analytics, вы увидите такую тему, как эм, просмотры с подпиской и просмотры без подписки. И обратите внимание, очень у многих из вас куча просмотров без подписки. Ну, там, если канал хотя бы там по 2000 просмотров имеет, есть просмотры без подписки. То есть, YouTube сам пиарит, контакт не пиарит вообще ничего. То есть, контакт трафиком не делится, в контакте трафик нужно добывать. То есть, или покупать, или, соответственно. Вот. Так что YouTube-канал намного интересней, намного прибыльнее YouTube-каналы, чем паблики ВКонтакте. У меня есть знакомые, которые зарабатывают на YouTube-каналах больше полтинника в месяц, да, мы просто задали под 50 тысяч рублей как планку, да, в месяц. Это то, от чего можно отталкиваться, как от бизнеса, да, уже, то есть какого-то маленького, ремеслата, но, тем не менее, 50 в месяц. 50 в месяц у меня многие ютуберы знакомые зарабатывают, а паблики просто единицы, которые только зарабатывают. Нормально поднять магазин рандомных вещей из Dota и CS с нуля, если нет ни канала, ни паблика. Это достаточно сложно, и вообще эта тематика будет умирать, она уже очень сильно просела, есть аналитика. Я бы сейчас магазин рандомных вещей уже не делал, нужно уже идти в другие ниши. Будет ли разумно начинать снимать видео по вселенной мой РПГ Black Desert? Не знаю. Рынок есть в любой ММОшке, но популярность будет не столь долгой, как раньше у ММО. Black Дезерт снимать не стоит. Вообще есть очень простой, ребят, совет, хотите снимать какую-то вещь, там, я не знаю, Blade and Soul, я даже не знаю, что это такое, например, хотите снимать, да. Можно посмотреть по Wordstat, а еще лучше посмотреть по YouTube, то есть заходишь и находишь, а, у меня здесь этот стрим, фиксим, находишь топовый канал. Если у топового канала мало просмотров, то никак, вы не наберете больше, чем топовый канал, быстро, хорошо, то есть если у, топового... у топа мало просмотров, Поэтому по доте, там, кто в топе сейчас, Азазин Крид, там сколько просмотров? 500 тысяч на ролике. А по Warcraft, например, в топе на Урплей, да? У Наура там 40-50 тысяч просмотров на Варкрафте. То есть при всем уважении к Науру и при всем неуважении к Азазин Криду, да? Просмотров нет. Так, ну то есть большого числа. Панда по совету хорошего ди диктатора. Хорошего диктатора? Наверное, диктора имела в виду, не знаю. У меня нет знакомых хороших дикторов, я сам этим не занимаюсь. Как раскрутить серый канал? Что такое серый? Я просто не знаю, что такое серый канал, я не понимаю. То есть я знаю, что такое черный канал и что такое как бы белый <серый> канал, а серый мне непонятный момент. То есть, надо, надо мне это пояснить. Сколько у тебя было подписчиков, когда тебе стало хватать на жизнь от YouTube? я по другому отвечу, смотри, у меня основной канал это очень долгая, длительная мутная история, да? поэтому это такое То есть, 3 года, там это разные игры переходы, реклама, не реклама я тебе могу привести пример, я уже рассказывал, но еще раз расскажу, да, у меня есть вот такой проект Битва Героев Медонли я им занимаюсь, как видите, левой пяткой раз в полгода, когда проснусь каналу 2 месяца, я снял 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 роликов, то есть, ну за 2 месяца 12 роликов, наверное, можно было сделать больше наверное я вложил в него 35 тысяч рублей ровно. Наверное, можно было вложить больше. Можно было. А на этом канале сейчас, если смотреть рынок ДОТ, рекламу можно продавать рублей по 500 и будут отрывать с руками. То есть, если я с руками сейчас буду продавать, то есть, я захочу просто вот денег, я не знаю, зачем они, правда. Но, тем не менее, этот канал будет приносить 15 тысяч в месяц. У меня в городе, это Киров, да, мне на жизнь 15 тысяч в месяц хватит. Я трачу, наверное, больше, наверное, сильно. Ну, Хрен знает, не знаю. Но 15 месяцев мне хватит. То есть вот такой канал можно поднять за месяц, если более серьезно работать, чем я. И за 35 тысяч рублей. Мне кажется, что это, ну. Я не знаю, какой бизнес может стартовать за 35 тысяч рублей, которая окупится через три месяца. Не знаю. Значит, хотелось зачитать с магазинов. Мне бы хотелось бы их в будущем, хоть не предлагают 30 прайса. Не прошу низко, когда забраться в магазин. Мне есть какие затраты, нужно потребуется такой магазин. Сколько стоит бот и так далее. Боты поначалу стоили очень дорого, кстати, сейчас это уже небольшие суммы. Но опять же рынок упал, если мы о рандомных вещах. А вообще вопрос слишком общий, магазинов очень много, они есть разные. Можно продавать просто с, с паблика ВКонтакте, делать 2-3 продажи в день. Можно делать огромный там супер онлайн гипермаркет. Это очень такой сложный растянутый вопрос, и я не большой специалист в магазинах. Хотя у меня были магазины, сейчас магазины, но я не супер специалист в этой нише. Создал группу ВК, начал развивать, она стоит, наверное, 70 человек в день. Иногда покупали рекламу, паблик по теме Дота и КС. Стоит ли заниматься им дальше, слишком много уже подобных пабликов. Не стоит, не стоит делать сайт, не стоит делать канал, привязанный к паблику, не стоит развивать паблик, 70 человек в день, это не трафик для паблика. Паблики, ну, опять же, я не знаю, ребята, может быть у кого-то, но у меня сейчас очень мало знакомых, которые быстро, с нуля, с небольшим бюджетом подняли паблик ВКонтакте. По ютюбу я могу, вот вам пример, пожалуйста, показал, как бы, свой личный. То есть тут я точно знаю, что, что происходило. По, по ВК я не знаю таких примеров сейчас. Какая у тебя партнерская программа? У меня ВСП, но это не принципиально абсолютно. Она приносит небольшие деньги, поэтому там, там тут нечего обсуждать. Есть такая замута биткоины, там какая-то проблема в России с биткоинами, по-моему, сейчас. Не знаю. Но, ну, может быть, и правильно говорит человек, что подниматься на них надо было раньше. Я не, в, не очень в теме, а, предлагали инвестировать в битки, а, читал, что там в России очень много проблем с ними. Я не думаю, что там те деньги, которые меня интересуют. Расскажи о сторонних сайтах, на которые падет видео с определенного канала YouTube, и порой видео про распаковку Китайшины, а залито на канал по ремонту холодильников. Может быть, делятся трафиком тогда? Может быть, делятся трафиком? Может быть, свои сайты продвигают свои видосы? По-разному, разная может быть модель. Если ты сделаешь свой сайт, ты тоже можешь там сделать сайт про машинки, а продвигать любые видео там. Ну, другой вопрос, нужно ли это третий? Что по Twitch канала? Трудно будет развиваться без стартых подписчиков из YouTube. Очень. Как ты перешел на Твич с с из YouTube? Только реклама может набрать аудиторию помощь. Да, я тебе скажу так: стрим начинается от трехсот человек. То есть вот от 300 человек это стрим. Если меньше 300 человек тебя смотрят, ну ты не, ты не стримишь, ты какой-то херню занимаешься. Я бывает тоже, я вот сейчас сколько меньше человек смотрит, неважно. Но просто если ты как-то стример, то есть тебе нужно 300 человек. 300 человек привести на стрим это сложно. На YouTube канал 300 просмотров это не сложно. 300 человек на стрим сложно. Где брать музыку для видео без авторского права? О, есть специальные сайты группы. Все правильно. Егор молодец, Егор по теме, по теме отвечает. С тем же Майнкрафтом снимают много, много смотрят. Без вложений о тебе не узнают. Есть вариант, я говорю, я уже сегодня говорил про этот вариант. Есть вариант, э, называется э, Начинаем пахать. То есть делаем три ролика в Майнкрафту в сутки. Под запросы. С красивыми превьюшками. Делаем три ролика майнкрафта Майнкрафту в сутки. Тратим на это три года без рекламы, через три года имеем деньги. Сложная бизнес-модель, безусловно, но зато без денег, без, без вложений. Без вложений. Стоит ли создавать Twitch канал? На мой взгляд, нет. То есть нет, знаешь, мне всем нравится. Ребята говорят там, вот там, но там, я не знаю кто там, но вилат же зарабатывает много. А сколько таких Вилатов? Опять же, вот, опять же, то есть, ну, у всех возникает три таких темы, да. ВК-паблик, YouTube канал, Twitch. Из этих трех вещей, просто сколько я знаю людей, наиболее просто вывозить там какие-то 100 баксов несчастных с YouTube канала. С YouTube канала. О каких каналов про доту можно сказать относительно недорогую рекламу? Я могу, или не могу, или могу. Могу продать большую табличку с аналитикой всех каналов по доте и стоимости реклам, рекламы там, где выгоднее покупать. Табличка собиралась менеджером, табли, на табличку ушло время, поэтому, если есть желание, будет стоить доступ, наверное, тысячи три рублей. Но можно сильно сэкономить, знаю, у кого рекламу брать дешевле. Если интересно, только по доте есть такая табличка, буквально вот свеженькая, с обновленной базой. 3000 рублей, если интересно, покажу, где реклама недорогая. Бесплатно давать не буду информацию, потому что менеджер реально работал, чтобы это собрать. Времени много, думаю, над темой для видео, может подскажешь, какую выбрать. И голос, при записи звука какой-то детский получается. Помогите, пожалуйста, умею монтировать хорошо фотошоп. Наверное, детский получается, потому что ты еще не сильно взрослый, может быть, поэтому. Какую тему выбрать, которая тебе нравится, которая будет набирать? Будет ли тематика Dota еще актуальна на YouTube? Да. Причем смотри, э, очень слабое дополнение реборн, очень многих тошнит, многие бросили игру. Немножко подпросела э, у всех, но все равно... Знаешь, вот Dota даже в плохом своем состоянии будет набирать больше, чем куча игр в целая. То есть, поэтому Dota будет, будет, будет комплект. Панда, ты говорил то, что подберешь книги по мотивации, которые тебе нравятся. Да у меня нет, я не читаю сейчас книги по мотивации. Мне давно уже как-то хватает мотивации. У меня нет, нет проблем, у меня нет проблем с мотивацией. Я сейчас э, чем занимаюсь? Вот именно в плане самообучения. Да я, в принципе, смотрю на YouTube там вебинары, семинары, какие есть, впитываю информацию. Поэтому мне в плане мотивации уже давно как бы не это не интересно. Мне когда-то очень интересен был такой проект. Сейчас покажу. Очень интересно мне было, я практически все выпуски старые послушал, очень мне понравились. Андрей Шарков, берись и делай. Это серия подкастов, причем грустно то, что подписчиков здесь всего 2000, потому что ну, формат подкаста его тяжелый. Но здесь, по крайней мере, в старых выпусках, новый выпуск как-то, честно говоря, последний, черт его знает, но старые выпуски точно очень крутые. Там брали ребят, которые с нуля стартовали разные бизнесы в разных местах, в разных нишах. Это очень интересно. Так что, если интересно, можете послушать. Берись и делай. Вот сегодня вот такую рекомендацию сделаю. Вот. Не считаешь ли ты, что на YouTube уже слишком много всего, и новичкам уже никак не заработать? Считаю. Да. Но смотри, история другая. А где ты вообще можешь заработать? Давай, давай посмотрим правде в глаза. Что ты хочешь вообще сделать? Ты хочешь получить сейчас, допустим, после школы, пойти и получить высшее образование. А, а зачем тебе идти получать высшее образование, если там новичкам уже сложно пробиться без связей? То есть ты получишь, допустим, ну кем ты будешь? Я не знаю, давай бухгалтером, да? Скажем так, хорошим бухгалтером, условно, да? У нас любят, говорить, что хороших мало, а любых много. Ты будешь бухгалтером, придешь устраиваться на работу, а там уже возьмут чувака, у которого 5 лет опыта, потому что у него 5 лет опыта, а у тебя нет. С нуля подниматься новичкам тяжело везде, в любой нише. Давай какой-то другой пример. А, хочешь ты научиться рыбачить классно и едешь с мужиками рыбачить. Ты будешь рыбачить уже всех из новичок? Да. Так что не знаю. Я считаю, что YouTube сейчас это очень хорошая стартовая площадка. Конечно, не идеальная. Боже мой, конечно, не идеальная. Но здесь, работая, можно реально вывозить деньги. И деньги неплохие. Поэтому, конечно, новичкам тяжело. Ну, братан, ну везде тяжело, а где легко? Без, без, без труда, понимаешь. Ну, и... О, как и что мне начать снимать? Ну, я понятия не имею что снимать. Умею рисовать мульты, но они очень плохие. Ну, я ничем не мог помочь. Я школьник голос не сломан, на блогах не заработаешь. Я вообще хочу немного зарабатывать. Пытался на разных сайтах, типа SEO Sprint. Ну, это жутко, непродуктивно. Помоги! И будет ли запись? Запись будет. То есть если совсем все плохо, прокачивай свои компетенции. Ты умеешь рисовать мультики плохо, научись рисовать мультики супер хорошо. Нарисуй супер хороший мультик, потом уйдешь на freelance.ru или там fl.ru, там что-то freelance.ru. Короче, дофига сайтов с фрилансерами. Или мне пишешь, панда, я рисую супер офигенные мультики. Вот те пример супер офигенного мультика. И сразу по делу пиши, я хочу за такой мультик полторы тысячи рублей я готов таких мультиков рисовать тебе по доте 5 в месяц что ты можешь мне предложить все понимаешь а когда ты вот ты даже мне напишешь сейчас панда я умею плохо рисовать панда у меня детский голос да какая разница у тебя должны быть сильные стороны понимаешь если у тебя есть сильные стороны все вперед работай в сильных сторонах хочешь рисовать мультик тебе это интересно сейчас рисуешь плохо прокачай компетенцию напиши мне через полгода подумаем что делать Лично мне можешь написать через полгода. Панда, я полгода учился рисовать мультики, пошел в художку, записался на курсы, не знаю, что угодно делаю. Научился хорошо рисовать мультики. Что можешь? Возможно, на тот момент будет какая-то вакансия. Не будет вакансии. А пойдешь на фрилансеру, напишешь еще кому-то, что-то придумаешь. Боже мой. Посоветую три лучших для тебя фильма по мотивации и заработку. Спасибо. Слушай, я не знаю даже, если честно. Фильмов, э, Фильмы, понимаешь, фильмы это другой формат. Фильм это немножко больше такое, что-то красивое показать. Я люблю слушать вот разные вещи на ютюбе. Мне это, допустим, интереснее, чем фильмы. Поэтому... Хороший фильм очень э, секрет. Конечно, да, все говорят, что он такой сектантский какой-то этот, но там хорошая есть главная мысль, да, то есть ее несложно увидеть, несложно услышать, секрет. Очень популярный фильм, там успех, мотивация, там куча этих чуваков, они все там трясут руками, как сумасшедшие, говорят, что все будет в жизни хорошо, все круто. Фильм такой, конечно, очень, ну, скажем так, сильно художественно такой, как бы даже с уклоном таким немножко религиозным, мистическим, мифическим, но тем не менее главная мысль там очень правильная. Там очень правильная. Поэтому есть один такой тонкий момент, вот мне кажется, тонкий момент, да. Мы недавно с товарищем прогуливались здесь, вот я, где я купил квартиру, да, и я уже купил квартиру, а он, ну, примерно в моем возрасте не купил. Я говорю, слушай, у тебя была какая-то цель купить квартиру? Он говорит, да нет, понимаешь, то есть я об этом не задумывался, понимаешь. То есть если ты сегодня об этом задумывался, а я задумывался, я маленький был, я думал, что я хочу зарабатывать в интернете, я сначала хотел бас-гитару все купить в интернете, я ее купил там в 15 лет. Ну там -то, не, не только там 8 тысяч она стоила, ну за год я что-то заработал. вот. Потом у меня была цель там зарабатывать 100 долларов в месяц в интернете. Потом жить на деньги с интернета, потом не работать и работать в интернете. Потом была цель квартиру купить. И цели эти всегда были. И то есть важно, понимаешь, даже если ты... Единственное, что нужно правильно определить цель. Вот, например, у меня когда-то была цель купить тачку, а сейчас я понимаю, что мне тачка вообще не уперлась. Мне это не интересно. Мне нравится позвонить, сесть в такси и уехать. Меня это абсолютно устраивает. Пусть тачка будет там у брата, у папы, там у, мам у кого угодно, у друга, там у кого угодно. Я даже готов там помогать там, чем деньгами с этой тачкой. Но мне она не нужна. И ко мне не пришла машина, потому что мне это не интересно. Ну, это вот такое мое мнение по поводу этого, да, то есть нужно поставить цель, которая тебе интересна. В свою квартиру мне безумно хотелось. Я счастлив, я вот уже пять дней э, сплю в своей квартире, один, не надо снимать, не надо там э, никаких проблем. Захочу, вот сейчас с вами посижу, лягу спать, не захочу, там что хочу делаю, там поиграю, побегаю, попрыгаю, пойду на улицу. То есть абсолютно свободен, я не привязан к другим людям, это очень здорово, замечательно. Что там было такое? Во, привет. У нас мастерская по производству мебели из искусственной стадии древесины. Средний чек 20 тысяч рублей. Маленькая цена в данной нише. При качественном уровне, я не знаю, эту нишу. Куда посоветуешь закинуть рекламу и в каком формате еще ее сделать? Сайт еще не успели сделать. Понимаешь, дело в том, что я даю советы обычно в своей нише, потому что я не силен а, в производстве мебели, да, еще в чем-то. Я могу сказать, что, конечно, контекст работает нормально. То есть нормальный СММщик, а нормальный СЕОшник выбор за вами, да, что вам больше нравится побыстрее и подороже или там помедленнее, вы никуда не спешите хотите в поиске быть первыми нужен нормальный СММ или нормальный СЕОшник что я могу порекомендовать в вашей нише если вы жили в нашем городе да? что мы могли бы сделать ну просто условно, я, мы этим не занимаемся и условно мы бы сделали как я бы взял человека своего мы бы купили камеру мы бы сделали интересный, прикольный видеоблог о том, как вы делаете мебель то есть мы заходим там в цеху, сидят там веселые ребята, делают хорошо, классно, качественно. И в Кирове вас смотрело бы там 500 тысяч человек, но это дало бы вам конкурентное преимущество. То есть показало, показало бы, да, зрителю вашему потенциальному. Сейчас аудитория очень молодежная, в интернете все отзывы смотрят, все. Мне кажется, опять же, ну просто я со своей колокольней все время, что это, это бы сработало. Я, я, я видел, по крайней мере, примеры, как это работает в недвижке, видел, как это работает у строителей, то есть тех, кто делает внутренний ремонт помещений. Работает прекрасно. Маленькая аудитория, маленький город, казалось бы, там 500 просмотров на ролике, но заказов больше, чем у остальных, чек выше, чем у остальных. Потому что ты знаешь, к тебе приедет не кто-то там, а к тебе приедет там конкретный человек, конкретный дядя Семен который хорошо, четко, качественно сделает ремонт, снимет еще и ролик прикольный, ну, тебя там, не, ну, хочешь там с тобой, хочешь без тебя, просто снимет помещение как было, как стало, он отвечает за результат и хочется взять у него, даже дороже. Как раскрутить канал с перезаливами видосов? Ну, опять же, да, то есть, цеплять поисковые запросы, похожие фразы, то есть, разницы -то, в принципе никакой нет. Единственное, что перезалива видосов, проблема в том, что это такая тематика, на которую вкладываться жалко, есть, потому что можно, можно погореть очень сильно, поэтому Наверное, за счет поиска, за счет спама роликами. Много роликов. Знаешь ли такого блогера, как Стив Павлина? Нет, не в курсе. До-то, как мне кажется, прибыльнее Майнкрафта, на майне просто раскрутиться, не уверен. И дальше можно снимать не только его, как поступили почти все летсплейщики по майну. С чего лучше начинать? Лучше начинать с игры, которая много набирает, а которая вам потенциально интересна. Нет, пассивной съемки Майнкрафта три года, я сказал, да. Ну, то есть, если мы без рекламы просто сидим и шпилим, шпилим, шпилим. Три года, три ролика в день, он дофига работы, но у вас миллиард роликов и зарплата. А вот смотрите, вот вы скажете, да, пандос, типа, три года, снимать по три ролика в сутки, это же тяжело. А с другой стороны, смотри, ты можешь в вуз не идти, никуда не идти, через три года тебя будет YouTube кормить, грубо говоря. Лучше выбрать для канала несколько видеопроектов или снимать такую идею, которая придет в голову. Можно же тестировать. Что происходит больше после 1000 подписчиков? Помогает ли партнерка скручиваться? Нет. Ну за твои деньги? Нет. Партнерка не помогает практически никак. То есть, ну там есть, ну, короче, и причем, вот, моя партнерка, не самая плохая в России партнерка, я так понимаю, что в России, наверное, ничего веселее-то и нету, но сказать, что партнер помогает, это смешно. Это как бы, ну так, ну, мне, мне партнерка помогает, вам, ну, как, ну, чем-то будет. Но с другой стороны, а от вас какой толк партнерке? А сколько подписчиков нужно выкладывать в свою пресс рекламы Не подписчиков, а активности. Правильно? Абсолютно. Егор молодец. Егор очень по делу отвечает. Как легально использовать э, чужое видео в своем? Не знаю. Не знаю. То есть там очень сложная система, что там... Одно дело снимать геймплей, как вот Трольден, да? Чужой. Другое дело резать из чужих роликов. Третье дело, обрабатывает, чтобы контент ID не полел. Четвертое дело, fair use не fair use, монетизируется, не монетизируется. Там много очень юридических аспектов, нужно в каждом конкретном примере смотреть саму. Как выработать свой стиль в видео? Слушай, а я поднялся не благодаря своему стилю, ты думаешь? Мне кажется, что как бы ни было, но у меня есть какой-то свой стиль, и меня смотрят. Панда, помоги, я снимаю видео больше года, но у меня тысяча подписчиков, что может помочь? Хороший контент и покупка рекламы. Сильно ли изменились цены на рекламу в сравнительно с 2013-2014 годом? Очень сильно. Очень сильно выросли, растут еще. При том, что в России упала покупательская способность, реально кризис, по деньгам реально кризис. Я не паникую, но просто конкретно по деньгам стало все только хуже. И реклама дорожает и будет дорожать. Поэтому приролы, по-моему, покупать надо было еще вчера, позавчера и поза позавчера. Но если вы не успели позавчера, Покупайте хотя бы сегодня, потому что завтра будет дороже. У меня, например, с октября цены растут. сто процентов, потому что мы ниже рынка, мы проанализировали. Что лучше, немного дорогой рекламы или много на дешевой, Много на дешевой. Ну, много средней такой. Много, но хороший. То есть при, правильном, при правильной цифре отношения просмотров к рекламе. Хочу начать заработку на третий, имею слабый компьютер. Неплохое знание некоторых игр. Из предложенных тобой вариантов могу реализовать группу в ВК или лизать маленький сайт. А зачем сайт нужен вообще? Создать или продвинуть группу ВК или продолжать создать Ну, тренироваться в создании сайтов это неплохая мысль, если ты можешь хорошо их делать. Мне кажется, это перспективнее, чем группа ВК в любом случае. Спасибо, панда. Удачи. Давай. Как там брать тысячу подписчиков? Изи. Просто изи. Есть очень хороший заработок. Заинтересует, напиши мне. Ну сколько? Сколько там есть? 200 тысяч в месяц есть? Напишу. Если 200 тысяч в месяц, ну, ну 100, 100 готов предложить, обращайся. Меньше не стоит мне писать по ерунде. Как выбрать правильную цену для продажи канал, рекламы на канале? Посчитать цену по рынку. Посчитать цену по рынку, по загазованности. То есть чем больше рекламы продается, тем она должна быть дешевле. И цену по рынку среднюю. Цена по рынку средняя очень легко считается. Как рисовать шапку и превьюшки? Понятия не имею, мне это делает дизайнер. Заработать деньги на дизайнера. Стоит ли снимать оригинальный видос по игре Майнкрафт? Почему нет? Снимай. Если делать видео по доте наподобие Аззина, можно делать? Можно. На серверах МК. Что такое МК? Майнкрафт? Можно заработать. Можно. Небольшие деньги. Сейчас небольшие. Но, по крайней мере, у нас были небольшие. Ну, как небольшие. А, на данный момент, зная, какие будут деньги, я бы не стал возиться. Но вот тогда мне казалось, что это классная идея. Как раскрутить детский канал? Деньги есть, а вот как раскрутить, не знаю. Тематика очень тяжелая. За неделю консультировал двух человек по этой тематике. Почему-то все думают, что делать топы сейчас и делать детские каналы это очень легко. Спешу вас разубедить, это очень сложные сейчас тематики. Очень сложные, очень невероятно сложные. Есть, есть свои моменты, есть свои хитрости, есть свои тонкости. Uh, есть фишки, которые я предложил, собственно, людям, которые у меня заказывали консультацию, но это сложная тематика. То есть здесь нужен, на мой взгляд, очень хитрый, очень хитрый подход. Как сейчас становится Юбилей, не знаю, стоит ли снимать песни под гитару. Стоит. Там есть свои фишки в этом формате, но в целом песни под гитару могут зайти. У меня, к сожалению, я, если видели, если следите за моей страничкой ВКонтакте, я пытался сделать проект про песни под гитару, но, к сожалению, люди не хотят работать, поэтому, ну, такое себе. Так, как, э, как думаешь, можно сделать под по доте? Да, можно. Можно без новой фишки, конечно. Без новой фишки можно подкрутить. Вот. Ну, Ну, чё? Вопросы у нас только внизу. Я, наверное, буду верхние читать, потому что вниз там лезть, там очень, очень много бардака. Там есть хорошие вопросы, но уже, к сожалению, придется читать вверх. К сожалению. Дай пару упражнений для развития голоса и хорошей дикции. Я не профессиональный диктор. Не могу ничего вообще подсказать. Ничего. Я могу сказать тебе, что я сейчас хожу к преподавателю по вокалу, и мне безумно нравится, что я начал с голосом управлять еще лучше, чем было. Поэтому, ну, вот так вот. Вот. То есть я я пошел на вокал, хотя я уже хорошо как бы, к тому времени разговаривал, и это даже преподаватель сразу оценил. Но диктора я хорошего не знаю. упражнение по дикции порекомендовать не могу. Это просто не моя ниша. Понимаешь, я не очень люблю людей, которые могут на любой вопрос и ответить, потому что это обычно хреново. У меня микрофон негромкий, кстати. Негромкий. Обязательно ли нужен бренд? Нет. Я думаю, что ты даже вряд ли понимаешь, что такое бренд, кстати. М -м. Слышно меня нормально, но я э, не супер громко делаю звук, поэтому... Так. Привет, что если сомневаюсь, качественный контент или нет на моем канале, и поэтому не знаю, вкладываться в канал или нет. Но посмотри, что снимают другие, оцени свой канал э, глазами других людей. Это очень легко сделать, попроси друзей, попроси подруг, попроси еще кого-то. Можешь заказать у меня консультацию, кстати, там правильно писал Влад. Ну, она очень многим э, голову ставит немножко на место, но как бы мне... Не принципиально. Не принципиально. Можно ли поднять канал на тематике лайфхаки, самоделки? Запросто. Что насчет бинарных опционов? Это очень большое казино. То есть это такое казино, но э, типа в каком-то таком формате. Я, например, отказался рекламировать э, рекламные опционы, чтобы не, чтобы не подставлять подписчиков. Но тем не менее. Зависит ли от времени видео, сколько тебе заплатят. А, нет, нет. Там есть, смотри, какие есть э, нюансы. Во-первых, формат YouTube это небольшие ролики. То есть длинные ролики это немножко не то, что нам нужно. Именно в плане э, удержания аудитории они будут хуже. Соответственно, э, количество рекламы в ролике влияет. То есть можно каждые 7 минут пихать рекламу. Я, например, так вообще в жизни не делаю. У меня обычно одна реклама там в начале. Если ютубовскую мы имеем в виду, да? То есть, чем длиннее ролик, тем больше можно рекламы разместить. Но, с другой стороны, чем э, длиннее ролик, да, тем сложнее хороший, четкий ролик снять, сложнее удерживать аудиторию. То есть, здесь палка в двух концах. Я считаю, что маленькие ролики от формат YouTube хороший. Какая реклама эффективная после преролла? Сейчас прикинем. Ну, Построл. Построл. Ты хотел что-то пооригинальнее услышать, но, к сожалению, я вряд ли могу что-то сказать оригинальнее. приролы, и работают прекрасно, отлично работают. Хорошо работают совместки, если ты адекватный автор. Нормально работают конкурсы. Важно немножко не то, даже как ты рекламу, то есть на какую ты рекламу покупаешь, а важно еще очень сильно на что ты ее льешь. Пантос, спасибо, вывел первые 100 рублей с копирайтинга. Главное, что это начало, понимаешь? Вот. Мы не будем анализировать каналы, Александр. Мы не будем смотреть ничьи каналы. Если ты хочешь подсказку по каналу, это уже нужно обращаться ко мне лично. Вот. Почему тебе не сделать свой мерчендайс? Может быть, сделаем. Было, было дело, но там очень небольшие проценты. свои сами мы футболки продавать не будем. Это не те деньги, которые нас интересуют. А что касается... Сделать какую-то партнерскую, типа там при футболки, там 20-30-50 рублей заработки, это фигня. 10-15 лимит ролика практиковать, да. Я даже интервью, когда с кем-то делаю, подкаст супер интересный. 20 минут предел, я считаю. 20 минут, все. Дальше уже очень тяжело. Не стоит. Не стоит. Вот, ну это мое мнение, опять же. 20 минут это такой предел практически. Есть там какие-то, я читал какую-то статью, там, что люди больше 40 минут не могут слушать информацию. Ну, то есть там нужно очень, да. Поэтому я считаю, что 10-15 это реально предел YouTube. А оптимально 5 минут вообще. Вот. Новички потеют для 1К подписчиков. Дай совет, как набрать на Изи 1К подписчиков. Купить рекламу. Ну Изи просто купил рекламу. А вот у меня купили конкурс. А, Четромах набрал, по-моему, там 7 тысяч подписчиков. С меня второй там чувак набрал что-то пять тысяч четыре тысячи, там надо посчитать, я сниму ролик там, что у меня, по выхлопу с конкурса. Панда, где можно найти хорошего скриптера? На фрилансе. Все правильно. Все правильно. Да, ну я ответил про 1К подписчиков, ну это просто изи. Нет денег на рекламу, ну в таком случае это плохо. Это плохо, ну снимать много контента, постить его на интересные сайты, пытаться договариваться с какими-то маленькими пабликами, с людьми. Это не очень сложно. Это... Вот Тысяча подписчиков, это проблема 5000 рублей реально, а то и меньше. Ну, нет 5000 рублей, то есть если мы сейчас серьезно собрались здесь и говорим о бизнесе, говорим о деньгах, говорим о заработке, и у вас нет 5000 рублей, чтобы набрать какую-то стартовую аудиторию, ну не знаю, ребят. Стоит ли делать канал по не особо популярным играм? Нет, смотри. У меня есть канал, на который я по приколу начал снова заливать ролики. Я могу сказать, что в этой нише, вот неделю назад, я залил вот 7 видосов, в этой нише я один из известных авторов, один из, э, ну не то чтобы там основателей, но тем не менее, да. И вот мой последний ролик, три дня назад, 4800 просмотров, чтобы ты понимал, его запастили в официальный паблик Blizzard, да, туда ну, не всех подряд туда берут. А, запастили на большой-большой, самый большой, насколько я понимаю, сейчас сайт по игре, Warcraft, это Mobum. Он там в топе тоже висел, на главной странице. И мы имеем 4800 просмотров. То есть, если игра популярная, то по ней будут вот такие просмотры. Даже при том, при такой поддержке. Поэтому непопулярная игра, ребят, но это просто, это просто сложнее. Это знаешь, как вот, смотри, да, идем, мы стоим на рыбалку. Я беру сеть, <coughs> ставлю сеть и ловлю рыбу. А ты берешь палку, а к ней привязываешь веревку с крючком. И причем веревку такую толстую, не леску, а просто веревку с крючком. Кто больше наловит рыбу, я или ты? Вот, то же самое. То есть сеть ⁇ это канал, грубо говоря, там по Доте, например, по Counter-Strike. А судочка ⁇ это вот варкрафт снимать. Можно что-то поймать? Можно? Можно? Можно поймать. Лови. Удачи. Стоит ли ты Да, почему и нет, правильно? Снимаю Доты, если смогу покупать пророл, не только у Dota каналов, но и у кейсеров. Аудитория похожая, но я рекомендую все-таки больше на Доте фокусироваться. По Доте рекламных предложений очень много. У кого брать рекламу у панды или у человека, который 2 миллиона и у него она стоит 1000 рублей. Что 2 миллиона, чего у него? 2 миллиона и реклама стоит 1000 рублей, скинь ссылку, я у него куплю всю рекламу, которая только есть. Что ты какую-то хрень ты говоришь, 2 миллиона? Не понимаю. 2 миллиона 1000 рублей, что стоит там 1000 рублей, лайк like, или что там стоит? Один инвестор предложил 1000 долларов. 1000 долларов это не инвестиции. С условиями, конечно. Я вот резко стал сомневаться, что долларов, за 1000 ну, долларов. Я бы отбил 1000 долларов затрат на канал, но 1000 долларов это не инвестиции, это говно. Это просто это прикол это шутка. Хотя в YouTube-канал, опять же, то есть там не такие большие деньги нужны. Но 1000 долларов это не инвестиции. Идея открытия на магазине с официальным мерчем, доты и других игр. Насколько это будет выгодно? Я думаю, что нет. Я общался буквально с двумя людьми по этой теме. Но я так понимаю, что на мерче зарабатывают очень мало. Я не знаю, к сожалению, у меня нет связи, чтобы поговорить с чуваками, которые дел делают какой-то лутбокс, вот этот вот. Но вообще тема смерч, чем слабая, вот про лутбокс ничего не могу сказать. От скольки подписчиков можно брать взаимную рекламу? Ну, я бы сказал 10 тысяч тогда, так бы я сказал. А у меня, если конкретно, то больше, конечно. Чем занимался в интернете заработок на YouTube? В 14 лет у меня были сайты, ну там, в 14 лет, наверное, правильно сказать, что у меня были такие говносайты на бесплатных хостингах, конечно. Потом у меня были э, копирайт, рерайт, постинг на форумы э, сообщений. То есть там заходишь на форум, то есть, нужно 200 сообщений написать. И сидишь там, привет, там как дела? То есть общение на форуме имитируешь, симулируешь. Потом у меня появилась команда, у меня было несколько постеров, я один почти ничего не делал, у меня пять человек за меня работали. А, потом а, я был SEO-бомжом в свое время, вот, бездомный был, как всем. На SEO я в итоге не поднялся, квартиру не купил. У бомжей же было целью всех квартиру купить. Много с кем общался, но SEO продвигал сайты, работал даже на одну, ну, как бы, крупную контору, ну, в, по, по удаленке. Ну, как-то с этим не пошло. А потом случайно сделал канал на YouTube и поднялся. Как набрать столько подписок? Ну, простой вопрос, простой ответ да. 700 тысяч рублей на рекламу, и в принципе. На стримах можно писать любую музыку или есть свои нюансы с авторским правом. А вообще нельзя. Но это уже вопрос третий. Во сколько началось канал YouTube? 21 на 20 лет, где-то так. Так. Ну, Люк, понимаешь, можно ли там у себя в квартире включать любую музыку? В принципе, да. Но могут ли быть какие-то проблемы? Могут быть. Тут тоже. Выложил ролик где-то 2 за полчаса 8 просмотров. Если я сейчас даже не то, что новый сниму, я а если я твой... Перезалью ролик, то я наберу за полчаса ну тысячи, пять тысячи, тысяч просмотров. Точно! Точно наберу. 5000 точно наберу. Допустим, есть новый пустой канал. 30 неабликованных видео. Возможно, снимать видео раз в два дня. Что лучше для развития канала? Опубликовать в первый день и выкладывать, или выкладывать через день. Через день. Каждый день. Выкладывай. Каждый день. Сегодня, завтра ролик, послезавтра. Не через день, типа не пропускать день, а каждый день. что ты считаешь на заработок про адальт сайтах группах и так далее на этом просто подняться я считаю что нет потому что там в этой в этой нише конкуренция огромная у меня есть знакомый который занимался немножко вебкам бизнесом то есть вот, у него были девочки которые там работали скажем так и это бизнес очень суровый очень конкурентный там работают очень серьезные люди кстати адальт бизнес адульт адальт адалт я не знаю у меня вообще плохо с английским это очень серьезная ниша, и это двигатель часто технологий, двигатель в том числе интернета, поэтому там работают в основном очень крутые специалисты, и это ну, нам не чита. Игр, игра, игра геймеров, сидим там копейки. Что нужно, чтобы было хорошо на Реклама. Ребята, у вас у некоторые такие вопросы, просто я вот сижу, читаю, думаю, что у вас в голове? Что посоветуешь seo с небольшим заработком? В каком направлении развиваться? Развиваться в направлении находишь хорошего. То есть чисто seo ты, да? Чисто сеошник это, да нет, сеошники бывают с плохим заработком, почти все сеошники бомжи, кстати, я тебе скажу честно, вот, сеошнику с плохим заработком искать себе на удаленке копирайтера, на удаленке чувака, который делает сайты в общих чертах и гнать, гнать себе кучу трафика, трафик продавать, то есть понимаешь, сеошник с небольшим у сеошника должен быть трафик, есть трафик, можно ехать. Ты не забыл, что говорил, что за 50-60 дней наберешь что как медонли. Покажи мне мой ролик, где я сказал, что я наберу 50-60 100 как медонли. Если правильно смотреть и правильно слушать, я сказал как? Что реально 100 тысяч подписчиков при желании и при бюджете набрать за 50-60 дней и что в теории на спор я мог бы это сделать. Но сейчас я, еще раз пересмотрю, посмотрю. но я сказал, сейчас я этим заниматься не буду. Я буду вести в лайтовом формате, во-первых, чтобы показать, что можно не сильно напрягаясь с неогромным бюджетом, а во-вторых, потому что у меня сейчас просто нет желания, нет времени сильно вкладывать, потому что ну реально вот просто <с worldly> по, по делам, по времени очень большой разрыв. Так что вот так. Делу контент, рэмпейджи, фейлы, 10 тысяч Есть моментов нет, моменты можем тебе продать. Можно ли стримить, если это какой-нибудь топовый ММР? Можно ли набить на стриме просмотр бесплатно? Я не знаю, как набивать на стримах, но за рекламу снова покупать. Как долго ты будешь держать этот канал? Вот этот по заработку? Не знаю. Пока не надоест. Но когда настолько глупые вопросы, я очень смущаюсь. То есть меня это удивляет. Серьезно удивляет. Панда, привет! Я, возможно, тот самый старенький повоз, 38 что там. что там пропал мне 38 лет. Кто-то комментарий, они то ли то одеваются, то ли что-то. Андрюх чистит их сидит так нагло. Сеошник получает мало, потому что СИОшников как говна. И сеошники часто очень хреново работают. Они, ну, то есть раньше они любили там в САПу денег позаливать, сейчас в SEO пульт. Ну, то есть, это такое себе. Почему ты не выучишь английский? Не будешь делать то же самое, то где английский страны, тебе за один к просмотр платье больше. А там конкуренция будешь выше. Ничего? Во-первых, мы зарабатываем не на монетизации Ютуба. Монетизация Ютуба приносит копейки. С монетизацией Ютуба за прошлый месяц накапало, может быть, баксов 700 со всех каналов вместе. Это мало. Андрюх, ты что-то как-то странно чистишь комментарии. Я уже не первый раз смотрю, что выпадают хорошие комментарии. Кстати. Вот, получше по голове. А с монетизацией копейки, поэтому работать на, на англоязычную аудиторию, рекламу продавать им, там совсем другой рынок, совсем другие валюты нужно принимать, палку там какую-то. Я не уверен, что будут чисто, чисто больше прибыль, чем здесь. Как вообще идея фейк-проверок и так далее? Нормально, но опять же она уже заезженная очень сильно. Вот. Так что не знаю. Какая конверсия Сперло считается хорошей? Сколько подписок? По подпискам мы не считаем. Подписки это очень дело добровольное. Насколько ты правильно попал в аудиторию, насколько ты хорошо сделал ролик. У меня, допустим, с преролла бывало 0 подписок человеку приходило, а бывало 7000 Потому что зависит очень сильно от контента. Не только от того, где ты размещаешь. То есть в рекламе есть еще фактор того, какой у тебя контент. Насколько интересно, хорошо сделан прирол. Поэтому здесь... Ну, на ролике 30к просмотров, сколько подписок? Если подписок 200 с 30к просмотров, то это нормально. Нормально. сеошник а лучше идти в создание онлайн магазина, может быть, не знаю. Но опять же, почему как вот сеошник, как как сеошник связан с онлайн магазином? Онлайн магазин может двигать. Сеошник должен э, генерить трафик. То есть, если бы я сейчас взял себе в штат сеошника, хотя я не взял бы в сеошника, я из мемчика вот сейчас взял, сеошника а нет, э, я бы заставил его генерировать трафик. Вот. А трафик уже гнать на магазины. Делать онлайн-магазины – это не работа seo -шника. На баннер-мейкинге подняться можно? Нет. Нет. Потому что это уже сильно неактуальная тема. Ну, как бы подняться, понимаешь, для кого? Тут, я думаю, что для многих здесь там подняться, там, тысячу рублей заработать в месяц – это уже подняться. Ну, так, можно подняться. Конечно, покупал рекламу, а без рекламы как? То есть, ну, ребят, смотрите, давайте еще раз, да, базовый момент. Если вы воспринимаете YouTube как хобби, то есть вам просто нравится снимать вашу кошку, и вы выкладываете видео каждый день с вашей кошки, ну нравится вам. Тогда вопросов нет. Не рекламируйтесь, ждите у моря погоды, не делать ничего, можете монетизацию подключить, можете не подключать. Вот этот комментарий сейчас прочитаю. Андрюх, вот если ты этот комментарий удалишь, ты получишь по голове, я тебе это гарантирую. Вот. Вот если опять попадет он, точно, точно просто по голове, я, я прям сейчас выйду. Так вот если у вас хобби если по приколу черт с ним все нормально делайте как хотите но если мы говорим о том что вы хотите заработать деньги продвигать то есть youtube для вас это маленький бизнес Ну может пусть ремесло пусть пока как бы совсем простой маленький маленький бизнес маленькое предпринимательство. тогда почему нельзя в свой маленький бизнес вложить деньги я вот вообще эту не пойму позицию потому что у вас их нет у вас нет 5000 рублей вы настолько нищий я понимаю что это не бюджет 5000 рублей я понимаю что ну, хорошее продвижение, да, это когда бюджет большой, базару нет, и быстрое продвижение. Но если это ваш бизнес, если вы хотите зарабатывать, почему вы не можете вложить? Почему? Вот, я, это меня не доходит. Я когда -то тоже был там бедным студентом, вопросов нет. Но я вкладывал в свой бизнес, я покупал какой-то товар в Китае, привозил, продавал дороже. Ну, я что-то вкладывал. Это, то есть, сейчас для меня эти деньги, которые я вкладывал, копеечные, ну, то-то-то я тоже вкладывал. А вы сидите, как бы мне ничего не делать? снимать какую-то ерунду голос у меня не развит это у меня не развито не развит голос иди иди на иди на youtube почитай э, посмотри упражнение для развития дикции там с камушками во рту поговори а не умеешь монтировать иди на youtube боже мой даже понимаешь ладно раньше нужно было книжку купить какую-то да, чтобы научиться там программировать сейчас иди на youtube учись программировать а, иди на фриланс учись э, просто ребят вы серьезно вот 90 процентов сидящих просто пытаются как-то оправдать свою лень и все привет не буду скрывать возможно самый старый по возрасту 38 лет инвалидность после травмы позвоночника привела для дополнительного заработка в интернет есть несколько тем для канала хочу свой видеоблог опыта в поддержке нет. не владею базовыми знаниями как оптимизировать настраивать, настраиваться каналы. Самочки. обучаюсь на видео монтажере видео на пенсию по инвалидности не разживешься не очень интересно жить вкладывать рекламу не смогу пока не будет доп доход посоветую как быстрее стартануть сделать Смотри. А, ты два варианта, да, предлагаешь? Видеоблог? Мне кажется, видеоблог вариант слабый а в твоем случае, да. А вот услуги – это очень хороший вариант. Почему нет? Ты сидишь дома. У тебя есть, я так понимаю, что много свободного времени. А, если ты можешь делать хороший монтаж, красиво оформлять ролики, оптимизировать их ну, и, продвигать. Ладно, это третий момент. То по крайней мере оформление сейчас, когда килобитки. А что YouTube? Не удается где получить. Сейчас подождем. Пошло в эфире мы, в эфире, в кефире идет. Чуть не знаю, что это лаганул. ростелеком может, бывает. Так вот, мне кажется, оптимальный вариант здесь, допустим, смотри, предложение, которого на рынке я не видел. Оформление канала под ключ. То есть, допустим, что в это может входить, да? Аватарка для YouTube, логотип для YouTube, логотип аватарка для группы ВКонтакте, помощь в придумывании персонажа, какой то какие-то фишек канала. То есть Такая, знаешь, консультация по YouTube, общие вопросы, раз ты умеешь продвигать, ну, хотя бы так, объяснение, да, какое то общих вопросов, плюс, то есть, плюс оформление. Назвать услугу, там, старт на YouTube, быстрый старт на YouTube, простой старт на YouTube, да, и, то есть, весь дизайн ты закрываешь человеку, и ты закрываешь какое-то простое объяснение, простую консультацию, допустим, часовую, да, где-то там, по монтажу, еще чему-то. За это берешь, там, 2000 рублей, спокойно продаешь, не вижу проблемы. То есть какие-то такие простые форматы. Видеоблог, не знаю, насколько у тебя смешно получится, насколько интересно. Может быть, зайдет видеоблог. Но видеоблог это сложно. А на услугах запросто. Если веб-дизайном, там, а, видеодизайн, видеомонтаж, да? Пфф, тоже, опять же, на том же фрилансе. Иногда куча заказов смонтировать видео, что-то сделать. То есть было бы желание. Но это как, как бы всем ответ даже, не только тебе. Пандос, много воды льешь. Все это есть в видео. А знаешь, почему много воды, я тебе объясню. Потому что много вопросов, много людей, как бы неудобно не ответить, но с другой стороны, конечно, я уже на все эти вопросы отвечал. И, конечно, вопросы, покупал ли ты рекламу на канал, это очень глупый вопрос. Без рекламы очень сложно, поэтому, конечно, много глупых вопросов. Но здесь аудитория такая. Более серьезное обсуждение всегда идет индивидуально или в маленькой группе. Поэтому здесь у нас, здесь у нас так. Здесь как бы такой бесплатный, поэтому много вопросов, много воды. Какие актуальные темы для открытия канала на YouTube сейчас? Игры, новые, которые выйдут. Fallout 4, например. Но это не прибыльные, но актуальные. Спросил актуальную. Любые актуальные события, которые произойдут через 2 месяца, через 3 месяца, сейчас актуальные для открытия видеоблогов. Я вот так тебе скажу. Жалко, не анализируешь каналы. Я анализирую каналы в персональной консультации, потому что это, это реально нормаль, нормальное, нормальное обсуждение. То есть там можно с человеком поговорить, там можно час ему уделить, посмотреть, прикинуть. А здесь, ну что, вот 30 секунд посмотреть канал, зачем? Кому это интересно? Мне кажется, с видеоблога можно стартовать. Я бы стартовал с видеоблога, но у меня уже другой формат. Поэтому идей для видеоблога лично у меня масса. Делать можно все, что угодно, YouTube это показывает. YouTube показывает, что можно снимать вообще что угодно игру. То есть после, после Redis, она, знаешь, уже можно все снимать, уже пьянки можно снимать. Можно снимать там добро и позитив, как ты ездишь по Маврикию на дорогой тачке. Ну все можно снимать, абсолютно все. Главная подача, то есть главное, чтобы люди смотрели. А что это? Понимаешь, даже вот я сейчас говорю, да, новых мыслей здесь не так много. Здесь есть практический опыт, здесь есть знания, которые получены каких-то там других авторов, еще где-то. Но новых мыслей не так много. Но я их просто переструктурирую и отлично заходит. Основной доход идет с рекламы, да. Нет, смотри, Александр Ященко спрашивает: если монетизация приносит копейки. Я сказал, монетизация со всех каналов. Я не буду говорить, сколько приносит один канал у меня, да, там по условиям. Но типа со всех каналов, которых у меня там сколько-то, сколько-то. Монетизация принесла в прошлом месяце 700 баксов. Я считаю, что это копейки. Вот. А с основной дохода идет рекламы, которая продается людям. То есть, если ты купишь рекламу при это будет 4,5 тысячи стоить, соответственно. Так. Что, по-твоему, более популярно, юмор или информационная составляющая? Юмор. Ютуб развлекательный. Есть другие ресурсы, где популярнее информация. Уроки, еще что-то. Здесь юмор. Здесь юмор. Есть такой формат. С каким количеством видео на канале можно покупать рекламу? Я думаю, что от 3 от 5. Рекламу покупать у ютуберов с кожи по контенту, да. Тяжело ли заехать на ютубе с канал со своими веселыми, не очень песнями, каверами, <coughs> скетчами и блогами? Можно, но насколько ты это подашь, понимаешь? Насколько? Когда сядешь озвучивать, а то мне сказал делать каждый день, а сам сидишь, ничего не делаешь. Серега. Пожалуй, мы закончим этот стрим. Я пойду озвучивать. И я скажу вот так для Сереги и для всех. Ребят, дай бог вам так ничего не делать, как я. Вот, честное слово. Настолько, настолько же ничего не делать, как я. Вот. А, поэтому всем спасибо. Стрим может быть бесконечный, но действительно Сергей прав. У меня и в 15 сегодня консультация персональная, и в 16.30. И сегодня нужно еще два ролика доделать. Работа есть, работы много, но с позитивчиком, как бы, бодренько, бодренько, вперед к успеху, вперед к победе. И Серега, я обязательно сегодня озвучу, там просто у нас опять заезд по дизайну, но скоро мы с этим разберемся. Всем спасибо, что смотрели, обещал бесплатную трансляцию, сделал бесплатную трансляцию. На много вопросов ответил, на кучу вопросов не ответил, но можно посмотреть ролики, можно посмотреть там ролики на канале по заработку. Пока я их еще не удалил, когда-нибудь у меня настанет настроение, я точно их удалю все. Ну, пока что там куча информации, куча информации, которую можно послушать бесплатно, соответственно, на этом получить знания и их потом монетизировать. Все, если вам понравился такой формат, то да, на YouTube, конечно, залью. Если понравился такой формат, то, в принципе, иногда, наверное, будут бесплатные какие-то вебинары, но бесполезно, бесполезно разговаривать часами, потому что действительно время, время деньги. Надеюсь, что ваше время когда-нибудь тоже будет серьезно оплачиваться или уже серьезно оплачивается. Всем удачи, спасибо, спасибо, что смотрели.